Всем привет! Меня зовут Ирина Малерова, это отзыв на курс риэлтор профессии и бизнес. Хочу сказать большое спасибо Дарье Антону за данный курс. Прошла я его уже где-то полтора года назад, активно все это время работаю, продаю новостройки в Москве, новостройки, вторички, то есть постоянно учусь, развиваюсь, мне вообще вся эта тема очень сильно нравится. И хочу поделиться радостной новостью, да, совсем, ну как, не так недавно, но где-то пару месяцев назад у меня как раз была такая крупная, скажем, сделка, да, и моя личная комиссия с этой сделки от застройщика составила 780 тысяч рублей. А, то есть сколько раз я уже отбила этот курс? Очень-очень много раз. А, поэтому... Хочу сказать еще раз спасибо своим учителям. Я сейчас прохожу много еще различных других обучений, но хочу сказать, что именно в курсе Дарьи Антона есть вся вся необходимая информация. Вот именно как работать по новостройкам, по первичному рынку. Вот. Всем желаю также успехов, а еще, еще, еще, чем хотела похвастаться, что на вторичке я тоже продала квартиру дорогую за 67 миллионов, это уже была как бы другая комиссия, вот, поэтому работа идет, всем желаю также искренне успехов, вот, всем пока-пока.